Давайте попробуем что-то запостить в телеграм-канал через сервис telegramba.com. Нажмем на канал, смотрим здесь есть несколько кнопок Нас интересует кнопка создать пост Так как у меня канал типа про кино, напишу что-то про интересный фильм Такой короткий текст Посмотрю, что пост сохранился в системе, да, вот везде лежит Давайте добавим фотографию Фотография загружается, загрузилась Такое схематичное изображение поста. Добавим кнопки лайк, like, дизлайк. Тоже схематично так, как вот они изображены здесь. Посмотрю, что не опубликован еще пост. С кем отредактирован, кем создан. Тут есть информация. Ну и давайте запостим, Да, вот он появился. Пост с картинкой, с нашими кнопками лайк, like, дизлайк. Все работает. Давайте изменим текст. Добавим, например, высказательных знаков сохранить и видим, что сразу на канале все изменилось. Можем, например, теперь удалить кнопки, смотрим кнопок нету, можем давать кнопки репост в соцсети, посмотрим кнопки добавились, вот так очень легко можно постить через Telegram в свой канал.